привет друзья наступила весна и мы сегодня с вами отправляемся в деревню бибикова корсаковского района орловской области посмотрим сколько домов сколько жителей узнаем как им здесь живется приятного просмотра Вот, друзья, начало деревни, первые дома. Такая вот дорога идет по деревне, грунтовая. Вот первый домик, машина стоит. Никого не видно. ходят ну кто-то здесь живет кого не видно второй дом тоже жилой здесь какое-то здание было стена осталась от этого здания второй домик номер 13 дом зарос никто не живет там сейчас подойдем поближе посмотрим заброшен домик Стекла на окнах побиты, рама открыта, дом открыт, можно будет зайти в домик посмотреть, что здесь пол проваливается, ласточки живут, гнезда бьют. диван остался. стоят здесь кухня была плита печь разломали шкафчик висит здесь санузел скорее всего был еще комнатка полы то ли проваливается то ли кто-то их скрыл Какой-то документ лежит, свидетельство об окончании школы Ситникову Борису Викторовичу, отличник, в 2005 году, выдано 30 июля 2005 года, такой домик, друзья, заброшен. Развалился. номер 16 дом. Вы давно живете здесь? Давно. Вы работаете где? Не, Сколько домов жилых в деревне? Десять. Здесь, в деревне. 8 а, восемь надеюсь. Восемь? Да, вот здесь восемь. Ну как вообще живется? -то? Ну да, дороги, дороги нет, да? Ладно, удачи. Дойдем, посмотрим поближе на него. Этот дом закрыт, номер 17. Ну, Более-менее. Окна целые. Не растащили его. Рядом дом. Кто-то живет. Пасеку имеет пчел. Здесь стена стоит. Тоже был дом. Развалился. Пчелки летают. Идем дальше по дороге. Здесь трактор стоит. Как живется? Помаленько, Маленько. Поменится. А газ есть у вас природный? Да. да? Давно проверили? Да, конечно, давно. 20 лет. Сколько домов, так жилых, вообще в деревне? Домов здесь то есть один. Постоянные, да, живут? А вы давно живете здесь, вот, в, в Бивико? С 22 -го года. Большая деревня раньше была? Да. Нет? Ну ну как она и сейчас, только два или три дома не жила. А, остальные все жилые, да? Ну, раз-два, пять домов не жила сейчас. А у вас раньше школа здесь была, да? Да школа большая, конечно, была. Мы у вот двесмены даже ходили, учились и воиновские, и малиновские, и гагаринские. Вот там сарачик заброшенный стоит. Вот еще домик. Вот старый дом. Здесь, походу, никто не живет уже. Да, никого нет. Еще домик старенький. Кто-то живет, рассада стоит здесь домик. Домик хороший, никого не видно. Дом номер шесть. это, наверное, магазин. Такой магазин. Открыто он, интересно. Закрыто. Здесь дом развалился, старенький дом, крыша завалилась, тоже старенький домик, кто-то живет здесь, ну, сколько цветов. Целый цветочник. Домик старенький. Собака спит. Не видит меня. Еще домик. по тропинке. Следующий дом, тоже из силикатного кирпича, кто-то живет здесь, черемуха скоро зацветет. О, тетенька. Здрасте. Здрасте. Что, что проверяете да, трубы? О, нет, не трубы. Фильм снимаю про деревню, про вашу. У меня это туда идите, я ничего не знаю. А вы давно живете здесь? Нет. Нет? У меня нет, я не знаю, если вы чего спросите. Да мне ничего не надо, мне про деревню узнать. Нет, знаете, куда это самое? Оттуда шли сейчас. Оттуда? Нет, у той женщины идите, она у нас умная, все знает. Какая женщина? Вот через дом. Я ничего не знаю. Вот у меня кошки только. Ну, я вижу кошку у вас кошки много. Я, а? Все ваши? Со всей деревни. Вы их кормите, я да? Все кормлю, да. А -а -а. Кошки они у меня нет. А хозяйства нет у вас? Нет, держал, нет сейчас. Были и гуси, я держала, я и уток. В этом году все, их отдала там свои ну, родственницы. А вы, там, а вы зимуете зимой здесь? Зиманится. Диму Ну как, нормально? Ну, тепло дома. А газ. А, газ у вас есть. У нас газ, да. А -а -а. Это надо про нашу, по нашу деревню. А зачем вы понимаете? Для чего вообще? -то? Это для истории, понимаете? А, для истории? Конечно. Вот э, сейчас. Раньше много домов здесь было? Много было, Деревни большая, там была, большая была деревня Вот, а сейчас лет через 20 останется, может, 2-3 дома А может, и вообще да, нет, вообще нет и Ну есть. вот, хотя бы вот наши дети посмотрят, как люди здесь жили, какие дома были Ну да, дети, внуки, а в том да. они, Тут сейчас у нас все пенсионеры, Сколько через сколько времени их не будет, и у всех деревня поставят, 3 дома Вот многие деревни уж так исчезают Ну что делать, с самого не было войны бы. Козы, да, бегают? А нас Станина у нас это соседки вашей? Да, ну, нет, там, ну той соседки, там, через дом, это она делает. Ну, она сушит. Ну, а вы одна живете? А семья где у вас? Я считаю, дома. А дети? У всех взрослые. Взрослые, вот. да? Да, у всех семьи свои. А -а -а. Это хорошо. А река у вас рядом здесь где-то, да? Зуша река. А рыба там? Там река наша Зуша, там река наша Зуша. А рыба есть там? Ловить да удочками. Ловят, да? Да, к нам приезжают много, да, туда ловят. А вот тот дом жилой? Он один стоит. Короче, там нет, там никто не живет. Сын есть? Ну, ты сын. там На Гагаринке живет. Приезжает, что он там делает? А как же вы, где, а продукты где вы берете? У нас вот магазин рядом. Там все есть необходимое? Все есть у нас. Были бы деньги в кармане, которых mm. нет. А вы на пенсии? Которых нету, да. На пенсии? Да. Хватает вам пенсии? Нет. Нет? Не прибавляют? Ну, шел, 12. Ну, это доярка ярко тоже работа, мало. А, у вас ферма здесь была, да? Была, у нас ферма. О, ну то иди. А, у Головкина, да? А, кто там у -у. бар был, верну, сваливали. Ничего не осталось, ничего, да? Ничего не осталось. Да все как, все, как совхоза не стало, все разворовали, куда все делось, я никто не знает. А почему совхоз развалился, как вы думаете? Ну, не, как, наверное, не было выгоды уже как-то уже ничего. План не выполнялся, уже не нужен был. Ну, а сейчас, смотрите, все поля засеяны. Ну, это чужие. Эти арендаторы, садовые, Меценский район, их, не считай, поля тут вот много, иначе тут есть, конечно, зажарено. А работа вообще есть в деревне? Никакая у нас работа, только работа венопий. А чем люди занимаются? Как? Своим ну, хозяйством? хозяйством, да. Кто, если кому надо, на помойку, ну, идти перерабатывать мусор. А, в, ну, на, в Москву, да? Никому. Ну, никто не ездит, да. А много, дома. а много там платят на мусорке? Да я смотря где. Вот тут 21 тысяча за две недели. По две недели работали. А вот тут моя, живет моя дочь. А молодежь есть вообще молодежь? Нет никого. Нет? Вы имеете каких? Ну, лет хотя бы 30, так, 25. Нету? нету? 50-50-55. Самые молодые. Угу. 50-55. 50-45. Все, больше нету, не жить. А дальше есть? Жив... Два дома живут давно. Не живут? Чечены же летят, не русские, а тут где-то и это все последние дома вот эти, все, да? Удачи. А, так, друзья, вот еще два домика последние в этой деревне. Здесь никто не живет. Все заросло. Такие дома. Сарайчики стоят, елка растет, все заросло и вот еще домик. Последний домик. На этом все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, отзывы. Всем до новых встреч.